Что предыстория ситуация она довольно часто, во всяком случае, в моих консультациях именно предлагается таким способом. Человек спрашивает, какие события у меня произойдут в жизни до июня месяца, то есть до начала июня месяца. Сейчас у нас месяц май. Ну и довольно короткий промежуток времени. Но что человека волнует? Какие у него вопросы заложены в программе вот этого одного общего вопроса? Остается, конечно, задачей, с которой должен справиться предсказатель. Значит, девушку зовут Нина. Она разрешила использовать ее расклад для обучения. Поэтому, как бы, с согласия двух сторон, я сегодня записываю такую нашу встречу и такой урок. Сделала я расклад на колоде «Ленорман-оракул». Это классический оракул. И надеюсь, что этот оракул виден. Сегодня я не одна. Естественно, меня слушает моя ученица Лариса. Я вас приветствую. Весь расклад. Вот хорошо видны все карты? да, да. Хорошо. Тогда а, мы можем начать. А, если позволите, то начну я, а вы уже включитесь в разговор, потому что наверняка вчера смотрели и появились mm -hmm. какие-то мысли по поводу этого большого расклада. Хорошо? Хорошо. Итак, вот у нас карта бланка, карта женщины. Она выпала в 35-м доме. Это дом работы, профессии, дела. Это дом какой-то стабильности, надежности. И, конечно, по этому дому мы еще будем смотреть, насколько человек в сегодняшней жизни устроен. Насколько он целеустремлен, планирует ли что-то поменять в своей жизни. Ну, в данном случае мы видим, что девушка занимает довольно пассивное а, положение в жизни, остепенившееся, состоявшееся. То есть, другими словами, как бы определила то место комфортное, в котором она находится. Это ее своеобразный берег жизни. Вот эта карта конечно непосредственно представляет карту самого спрашивающего. также я хочу сказать, что расклад большой, можно начинать с любого места. помните, говорили Малорис, да? Да. -да, -да. Можно интуитивно начинать смотреть, еще при выкладке расклада. Может быть, вы, вот когда выкладывали этот расклад по фотографии, которую я вам переслала ВКонтакте, какие mm -hmm. вас, карты привлекли, больше всего заинтересовали? Вот если сейчас просто так общим обзором взглянуть на все поле расклада. Ну, давайте, наверное, начнем с женщины, с девушки. Да, Хорошо. Давайте давайте определим, что на сегодняшний момент в багаже у этой девушки, что ее волнует, это тот опыт, это тот результат, который она имеет на сегодняшний момент. Но ну, мы понимаем, что она выпала в карте работы. Однако у нас нет никаких достоверных сведений, работает ли человек, или тем более чем он занимается, или не работает. И с чем связана его, ее сфера занятости, тоже довольно трудно судить. Но Ленорман – это такая уникальная система, в которой можно прочитать все, даже не задавая вопросы человеку, который пришел на консультацию. Ну, я считаю, что эта позиция очень важна, потому что когда человек спрашивает какую-то информацию о квирента, так еще называют, обратившихся за раскладом, то очень часто в раскладе Ленорман уже есть вероятность как бы подбора информации, ну, что называется, по слуху, потому что в Ленорман нужно найти все, что угодно. Итак, давайте посмотрим, если это сфера работы, то mm -hmm. о чем сейчас девушка думает? Мы посмотрим три карты которые а, располагаются сверху самой карты бланки. Это карта аисты, карта перемен. Так, угу. а, Ларис, еще а, чего подсказывайте мне? Это семьи. Да, семьи, разумеется, перемен, расстояние. Ну, в том числе можно сказать, что это карта и дороги. Согласны? Да. Потому что карта указывает на расстояние. А вообще, карта Аисты, это карта м, имеет значение символа рождения детей, указывает на переезд, на перемены, как вы правильно сказали, и на обновление. С чем связано это понятие? С тем, что а, вообще символ Аиста имеет корни и отсылку, к древней мифической птице Ибис или Вестнику Богов. Обратите внимание, здесь прямо рядом с картой Аисты стоит карта Солнца, которая mm -hmm. олицетворяет как бы Бога на земле, да, несет божественные энергии, и эта карта, эта карта небесного светила. Мы помним, что когда изучали э, карты, то говорили, о подобных э, таких листах норман Это солнце луна, это у нас звезды, это у нас тучи. Это те небесные светила, на которые человек не может, конечно, повлиять. То есть это внешние проявления, с которым нужно приспособиться или адаптироваться. Итак. Также карта Аисты, помимо обновления, несет значение повседневных контактов. Отсюда можем сказать, что как характеристика женщины, женщина заботливая и заботится она о семье, естественно. Также, угу. а также карта Аисты будет показывать, что изменяется вокруг человека. Обстоятельства, которые произойдут в развитии ситуации, связанной с промежутком временем, о котором идет речь, то есть до конца мая или до начала июня. Также карта Аиста будет показывать продвижение без перемен, то есть, скажем, должность. Вот, если, э, обратим внимание, карта женщины выпала в сфере работы, то точно намечается какое-то продвижение. Причем человек не теряет работу и не меняет ее, но продвигается, скажем. То есть улучшение однозначно будет. Если это поездка, то ненадолго, потому что здесь есть возврат. Но по поводу поездки сейчас, чтобы не запутываться, мы как пока определим только три карты, лежащие рядом с картой Айст. Итак, по времени это как раз весенний период, это как раз переходный момент, то есть смена сезона, месяца, то есть период где-то от 14 до 17 дней события будут происходить скоро. Все совпадает. Поэтому для девушки а, будут перемены, продвижения, будут новости. Согласны со мной? Да. да. А новости она получит за счет повседневных контактов. И новости будут носить какой оттенок. Мы смотрим, какая карта после аиста выпала. И мы видим, что это карта тучи. Так? Да. Что вы можете сказать по тучам? Ну сомнения, неясность. Да. Еще и тревоги, да? Да, да, да. Часто карта символ каких-то внешних обстоятельств, вмешательств. Но отражает еще и мысли, поскольку эта карта ментального плана, она как раз находится. Она от картой женщины, поэтому мы можем говорить, что девушка тревожится о каком-то развитии, о продвижении, связанной с семьей, связанной с повседневными контактами, возможно, речь идет о работе, пока только предполагаем, да. И mm -hmm. также карта Тучи несет такое значение, что человеку необходимо разобраться. Не только в мыслях, потом, но еще и с, с тем, что происходит как бы за спиной человека. Почему? Потому что, помните, карта тучи – это карта прошлого. Да? Часто означает на практике «прошлое». И это значит, что э, что-то творится неладное. Что-то происходит как бы вне ведомо человека, опять-таки карта небесного явления. И это тоже кармическая карта, и это тоже наказание, которое идет свыше. Но по времени это какая-то неопределенность, достаточно короткая временная неопределенность. Значит, мы делаем вывод, что наша девушка заботится о каком-то продвижении, в своем личном, видимо, связанной с работой. И есть какое-то непонимание ситуации, и в этом нужно разобраться, особенно с тем, что творится за спиной. За, за спиной что-то неладное творится, и идет что-то свыше. Тем более здесь рядом... Крест. Вот тучи и крест. Как бы вы охарактеризовали такое сочетание, вот такую дуаду прочитали? Ну, тяжелые мысли, тяжелые сомнения. Да, да, очень тяжелые, которые воспитывают или заставляют человека прибегать к силе духа, да, к выносливости, терпеть какие-то ограничения и необходимые какие-то правила, в которые сама судьба поместила женщину. В итоге мы можем сказать. прошу прощения. Я прошу прощения. хорошо. А телефонный звонок немного сбил. Итак, довольно непростой период. Также по... Если провести дальше логическую цепочку о том, что девушка выпала в доме якоря, то можно предположить, что есть трудности определенные с финансами, так как у нас любая работа несет какие-то заработки, трудности с деньгами есть, да? Либо mm -hmm. человека вводят в заблуждение. Вот эти три карты для нас составляют картину, о чем сейчас в голове у нашей квирентки, о чем она думает, о чем она переживает. И вот это сочетание мы не можем обратить внимание на те карты, которые сочетаются рядом. Это карта крест и карта лилии. Говорят о том, что она как бы приносит себя в жертву. Так как лилия это карта духовная, это карта, я бы тоже сказала, достижения определенной значимости, определенное благородство. Вот такое сочетание часто говорит о жертвенности. То есть девушка даже понимает, что как бы приносит себя в жертву, но делает это сознательно. Потому что крест ⁇ это всегда определенность. Это всегда стойкость. Это как пройти ситуацию вдоль и поперек. И быть в центре событий, когда на девушке все как бы сходится или замыкается. Что сходится, мы сейчас, конечно, посмотрим. Рядом тоже находится карта Собака. Собака, помните, Ларис, я говорила о том, что она тоже косвенное отношение имеет э, к судьбе, то, что э, имеет отношение вообще в целом э, в жизни человека. да? Мы да. говорили с вами об этом. Как бы вы прочитали э, вот эту дуаду «Собака и женщина»? Дружелюбная женщина. Да. Верная. Да. Да. Привязанная к чему-то. Да, да. Последовательная такая, да. да. А, и дело в том, что она служит, она служит своему предназначению отдает себя в жертву обстоятельствам, которые на нее давлеют. Ну и она, конечно же, желает какого-то продвижения, каких-то перемен и желает или предстоит ей разобраться, что у нее, собственно говоря, за спиной творится то, что она не видит. Тем более, что собака – это, скорее всего, персональная карта. Это может быть и брат, и друг, и любовник, который будет бегать, что называется, по пятам за женщиной. Да? Вот. Ну, да. И таким образом, если у нас есть это значение, то не лишним будет посмотреть, а, о каком партнерстве может идти речь. Так как у нас нет никаких сведений Свободно, девушка» или же она находится с кем-то в отношениях. Вот таким образом. Мы можем, конечно, воспользоваться ситуацией, когда сделаем ход коня, и мы выходим, конечно, на карту мужчины. так С одной да. стороны это мужчина, с другой стороны ход коня идет у нас на букет. вот И букет как раз у нас расположился в доме собаки. так да. а, Причем, смотрите, если даже кони, так сказать, сходятся, потому что от мужчины тоже идет ход коня, мужчина, аист собака, и женщина, то точно, определенно, в этом промежутке времени будет какая-то встреча дружеская, согласны с мужчиной? Да, да, да. А причем смотрите, это некая привязанность и карта аисты говорит о том, что Этих двух людей объединяют какие-то семейные отношения. Обратите внимание, карта Аиста выпала в доме кольца. Кольцо, конечно, это все, что связано с союзами, но и с браками в том числе. Так? Да. Вот, интересно. И значит, людей связывает, объединяет а, семейные отношения. И будет встреча, будет дружеская встреча. Теперь посмотрите, между картой мужчина и между картой букет выпала карта письмо. И она как раз лежит в доме аистов, который мы так долго разбирали. И мы видим, что ситуация, связанная с сообщениями, с письмом, будет меняться. Это не только важные документы, но это может быть еще и переписка. Тем более, что рядом стоит карта букет. Такое сочетание очень похоже на открытку, красивую открытку. Ну, сейчас, наверное, мало кто открытки посылает, mm -hmm. да? Я имею в виду какое-то сообщение, скажем, с красивой картинкой. Такое может быть, да? Вполне mm -hmm. может быть. Видно расклад. Может быть, ближе. Yeah, у нас Видно? много сбили, да? Ну вот, и а, обратите внимание, что а, рассматривая, что связывает этих двух людей еще, мы можем точно предположить, что этот мужчина – бывший ее экс-партнер, потому что здесь тучи, mm -hmm. так? Yeah. И а, тучи выпадают рядом с картой Аисты, которая в кольце. Также над мужчиной есть карта сердца, но она выпала в доме змеи. И рядом карта развилки и книги. Ну, можно сказать, на лицо какой-то классический треугольник, потому что отношения тайные. Об mm -hmm. этом говорит книга, выпавшая в Доме гроба. Это очень скрытое, очень тайное послание. А это будет открытка, какое-то поздравление, это будет дружеское общение, переписка с человеком, с которым в прошлом связывались семейные взаимоотношения. То есть это может быть экспартнер, к которому девушка до сих пор привязана. Вот согласны со мной? Да. А что можете добавить еще, вот глядя на эти карты? Но ну, то что мужчина находится в доме этот звезд, это звезд да. значит, может находиться или далеко или судьбоносная су абсолютно. Угу. абсолютно верно да это показывает и расстояние это показывает и какой-то э, судьбоносный отрезок времени, потому что карта звезды это кармическая безусловно карта да? Угу. Вот отлично. Еще можно добавлять. Вот когда мы немного посмотрели расклад, если что-то заметили добавляйте смело. Ну, то, что карта Крет находится в доме письма, значит, да. трудности с общением. Трудности с общением? Да, с общением. Ну, mm -hmm. допустим, переписка или да. Mm -hmm. А какого рода трудности? Вот смотрите, карта крест, она еще придает значимости да, угу. всему происходящему. Это карта, которая заставляет обратиться к своей вере. И это карта, которая ставит, конечно, точку окончательную и бесповоротную. Да? И если да. это карта тучи и карта крест, выпали вместе, то можно сказать, у девушки очень длительный период проблем в жизни или в семье, связанный косвенно с этим мужчиной, видите? Mm -hmm. Ну, эти карты только лишь подтверждают, что это ее экс-партнер, с которым она состояла в официальных отношениях, потому что аисты в кольце, так? с которым были поставлены точки, я бы сказала, официально. То есть это очень похоже на развод, когда, знаете, подают бумаги, и это важные документы и карта письмо у нас в доме Аиста. Так? И да. это все до сих пор цепляет, потому что девушка у нас в доме якоря, это все еще тормозит девушку, то есть имеет какие-то последствия до сих пор на сегодняшнее ее положение дел, на состояние души, да. Есть у нее какие-то тревоги, есть неприятные воспоминания, все об этом говорит карта тучи. То есть вот определенная, конечно, история личная была, видите, карта книги в доме гроба. Но она завершилась естественным путем. Все это длилось достаточно долгое время, длительный период. Был у девушки неприятности, как бы она себя принесла в жертву. Наверное, сейчас посмотрим, чему или кому. То есть я думаю, что... В этом она союзе была пострадавшей стороной, потому что над картой мужчина карта сердца выпала в доме змеи. Наверняка из-за предательства, из-за вероломной какой-то измены мужчины. Карта сердца, с одной стороны, развилка, выпавшая как раз у нас в доме туч. Говорит, что в прошлом люди разошлись из-за вероломства, из-за предательства. История личная завершилась естественным образом, ну и ушла как бы э, в прошлое. Э, наверное, достаточно длительное время э, всему этой истории, периоду был положен конец. И, смотрите, якорь тоже говорит, куда девушка бросила свой, образно говоря, якорь жизни, то есть определилась, остепенилась, успокоилась, адаптировалась. Есть, конечно, какое-то занудство в жизни, есть какая-то серая жизнь, вот, но как раз... До начала июня начинаются события разворачиваться, связанные именно с этой темой. Потому что якорь у нас в доме букета. Поэтому происходит неожиданное событие, которое, безусловно, девушку как бы в некотором случае приободрит. Да? обрадует, mm -hmm. это будет и сюрприз, и неожиданностью, ну, в общем, каким-то таким э, разнообразием. Согласны со мной? Да-да-да. Хорошо. Итак, э, мы начали с того, э, рассматривать расклад, работает женщина или нет. Ну, вот давайте обратим внимание. Якорь выпал э, в доме букета. Хорошо. А, смотрите, э, если мы... Будем учитывать, что карты зеркально отражают друг друга, то как раз зеркала будут связывать карту якоря с картой метла, с картой башня и с картой лилии. Якорь и лилия. Лилия – это, конечно, зимняя карта. Эта карта говорит о длительном каком-то периоде достижений, подведении итогов, Обретение какого-то статуса ⁇ это определенное положение в обществе. Карта башня тоже карта работы. Видно ее, я показываю. Угу. Так, у это у тоже работа. Это, скажем, какая-то стабильность, определенность. И карта плети или метла. Говорит, конечно, о конфликтной ситуации. Теперь соберем это все вместе. Карта Якорь Он говорит о том, что на работе был скандал, была конфликтная ситуация, которая еще свежа как бы в памяти. И это завершилось уходом девушки с того предприятия, с того места на котором она трудилась и работала. В этом активно участвовали в конфликтной ситуации, показывая люди с искари. Видите, карта лисы в доме косла. Мы говорили mm -hmm. о том, что все, что связано с косой, это имеет отношение к подведению неких итогов, причем резких. Причем безапелляционных, сама по себе леса имеет нюх, чутье обаяние. Карта имеет цифру 14, это деловое число, то есть имеет отношение к розыску, к расследованиям, к людям, которые носят погоны. Ну вот, и был выявлен факт: видите, карта клевер выпала в доме башни, благодаря чему? Смотрите, башня рядом с гробом, девушка была вынуждена уйти с того места, где она работала. Причем карта гроба выпала в ее доме, а это означает, что девушка, ну, я бы сказала, испытывает и депрессию по отношению к этому вопросу. И, конечно, чувства такие пустоты, да, вот как любой гроб несет mm -hmm. пустоту, незаполненность. А, здесь еще, конечно, важно сказать о том, что это все-таки а, такой проходящий уже, прошедший, как бы сказать, этап в ее жизни. Тем более, что кольцо по диагонали с картой башня. То есть это официальная была работа, официальный уход, официальное завершение, расторжение какого-то союза, контракта. И вот смотрите, карта леса, змея и крысы. А это все вместе, конечно, дает предположение, что на ее месте, возможно, были какие-то факты. По ходу коня клевер, кольцо, ребенок, крысы. Ну, выявлены какие-то мошеннические, а, темные делишки, связанные с воровством. Видите? Mm -hmm. Крысы. Крысы здесь несут ущерб, крах, долги, все, что связано, конечно, с потерями. И в основном это финансовые потери. Да, была какая-то, много сил на это было положено. Видите, карта медведь, это mm -hmm. карта силы и рядом с крысами. Да? И mm -hmm. скорее всего, именно благодаря девушке, ну как бы начал раскручиваться этот клубок, потому что змея у нас в доме как раз метлы, метлы так, 11-й mm -hmm. карты. Змея, конечно, тоже карта, которая говорит о доносах, она говорит о каких-то кляузах в сочетании с картой лисы и картой крысы. В общем, какая-то была очень неприятная ситуация, буквально на выживание, потому что медведь, крысы, ребенок и птицы. Вот здесь было задействовано очень... Я бы сказала, много людей. И часто крысы указывают на коллектив, у которых э, членов коллектива все как бы э, составляющие. Они э, ну, только нацелены на личное что-то, на меркантильное, э, на способность что-то урвать, выр вырвать, оторвать. Вот это особенность э, этого как, бы, как их называют? Зверьков, мышей этих, грызунов. Вот. И тут ребенок все-таки нивелировал ситуацию, он любую ситуацию нивелирует, как бы сглаживает острые углы. И здесь карта птицы говорит, что много обсуждений, много разговоров, много различных мнений, да, достаточно болезненно. Девушка как бы переносила, переживала. И карта сада смотрите, говорит о том, что все-таки осад у нас в тридцать втором доме, правильно? Да, да. Все это очень волновало душевно, и даже вот она потеряла какое-то общество, тот социум, в которое она входила. Это то окружение, которое, собственно, составляло жизнь человека. Ну и посмотрите, я бы сказала: вот эти карты, башня, гроб, гроб еще говорит о том, что она ведет такой затворнический образ жизни, одинокий сейчас человек, так? и, возможно, сама изолировалась от общества, это был ее шаг. Возможно, обстоятельства так сложились, Ключ всегда показывает на обстоятельства, он как раз выпал в доме крыс, на что она была вынуждена отстраниться от всего происходящего, хотя для нее это очень болезненно. Вот таким образом, потому что э, что-то резко прояснилось, не что-то, а информация как бы э, вышла наружу, стала видна всем коса в доме как раз солнца. Э, все, что в доме солнца, приносит успех, удачу, поэтому, скорее всего, финансов она решилась которая могла бы зарабатывать благодаря своей работе. Ну, нашла себя, видимо, в другом обществе. Ну, об этом немного попозже. Вот скажите, Лариса, все понятно, на какие я карты показывала, как я размышляла, откуда что я брала. Если есть вопросы, не молчите, тут же останавливайте меня, и мы будем смотреть, каким образом я это сделала. То есть мы используем их ход коня, конечно, и диагонали, и горизонтали, и вертикали, все, что мы знаем, и, конечно, зеркала. Или мы говорили о том, что расклад имеет форму сферическую, поэтому система пассианса дает возможность нам складывать карты, которые как бы находятся ну, по краям этого расклада. Угу. Таким образом, согласны со мной? Да. А теперь что же это была за работа? Давайте посмотрим. Якорь и книга. Сердце. Что можете сказать? Так, якорь, ну, может быть, была преподавателем. Совершенно верно. Я, Я вот буду... на поверхности любила свою работу и любит ее так? И mm -hmm. смотрите, она сама э, в доме якоря, и карта э, Лилии, конечно, говорит, что... Э, такое отношение, работа к сфере имела искусства. Все, что связано с красотой, видите, рядом mm -hmm. карта букета, и все, что связано с воспитанием и достижением, с чертами благородства. Хотя вот перекликаясь или зеркаляя с картой метлы, Карта Ягодь напрямую говорит, что работа была связана с воспитанием и обучением. Да? Скорее всего, она преподаватель, наша девушка. Вот таким образом. Теперь смотрите, то, что касается все-таки событий, немного разобрав, конечно, историю человека, Теперь у нас есть возможность размышлять, а как будут события развиваться, в том числе связанные с работой. И вот смотрите, здесь ход коня идет от якоря на какую карту, Ларис? На мужчину. А второй ход коня? Так, на, так, на тучу. На тучу, совершенно верно. Итак. Все-таки намечается какое-то событие, и эта неожиданность, возможно, произойдет во время праздника. Согласна? Это я все говорю о том, что якорь у нас в доме букета. И вот смотрите, диагональ идет у нас якорь, письмо, аисты и выходит на рыбу. Значит, неожиданно. Девушке придет официальное письмо, связанное с профессией, с работой, mm. которое будет, ну, даже можно сказать, информационно, да, то есть, что будет mm. там в этом письме, что будет в этих документах, что будет э, в этом послании, э, сообщение, карта аисты и карта Солнца о финансах. Mm -hmm. Что это могут быть за финансы, если мы выяснили, что сегодня девушка не работает? Как мы будем с вами ориентироваться в раскладе? Как бы вы поступили, посмотрели? Ну, хотя бы посмотрим ход коню. Отрыв. Да. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Так, отрыв вверх. Получается, это на мужчину и на Луну. Так, верно. И Потом еще у нас. Дальше, дальше идет звезды и, и... и... тучи. Правильно, звезды у нас тут и тучи. Помните, я вам рассказывала: когда мы получаем ход коня, да, mm -hmm. или росы, то мы можем карты, как бы получившиеся в результате этого хода, Собирать в одну какую-то цепочку, да? И начинать ее лучше прочитывать с картой наименьшей по нумерации, так? И да, что у нас да. получается? Первая карта, наверное, это у нас будет карта туч. Тучи. С наименьшим числом, шестерочка, так? Да. Следующая карта какая у нас будет? Так, шестнадцать. Звезды. Итак, все, что было скрыто, все, что носило обиды, все, что носило неприятности и тревоги, начинает проясняться. Угу. Тут мы не можем не обратить внимание, что, во-первых, карта звезды выпала еще и в доме развилки 22-м. Угу. И мы можем дополнить, что дороги перед девушкой открываются. Верно? Угу. Следующий ход коня это у нас так. мужчина. Мужчина и луна. Мужчина и луна. Что мы можем сказать об этом? Ну, луна у нас может быть и мать, помощь от маты. Да, но ну, эту тему, я думаю, мы с вами немного позже сейчас разберем. Mm -hmm. Ну, вот тут, смотрите, мужчина, какой-то ключевой человек. Видите, от него идет ход коня на ключ. Он какой-то разрешает вопрос, связанный с потерями. Решаются потери, связанные с финансами. Видите, сами рыбы выпали в доме ключа. Mm -hmm. То есть это все, что связано с последовательным поступлением финансов. рыбы и собака. Да? Идет mm -hmm. помощь и поддержка от человека. Теперь смотрите, Луну можно воспринять как забота, mm -hmm. как переживание, как вдохновение. Ну и, конечно, это карта души. Все, что связано непосредственно с подсознанием, все, что связано, конечно, с какими-то переживаниями, ощущениями. Цикличностью, в том числе, поэтому мы можем говорить о том, что все-таки у девушки начинается просветление, и в ее жизни намечаются позитивные перемены. Ей в этом поможет какой-то мужчина, официальный человек, так? Потому mm -hmm. что, смотрите, рядом карта гора. Вот тут я хочу вас немножечко как бы, просветить. Еще дополнительную информацию дать по поводу карты горы и карты медведя. Почему? Mm -hmm. Потому что это карты две равноценные по энергии, как бы по силе. С одной стороны гора – это трудности, проблемы, с другой стороны – это защита. Такую же защиту обеспечивает и карта медведя, покровительство. И это имеет отношение к тому, что человек обладает властью, берет под защиту. Поэтому, скорее всего, она получает официальное уведомление о том, что изменилась ситуация. Ей человек, обладающий властью и ресурсами, помогает решить вопрос потерь убытков, то, что она потеряла, да, решает mm -hmm. этот вопрос, и обстоятельства этому благоворят, так как цикл завершается, Луна у нас в доме Лисы, а мы знаем, что Лиса, это прежде всего, э, ну, еще плюс к остальным значениям, это еще и дополнительный резерв, согласны? Mm -hmm как завершается один цикл и начинается другой. И это решение душевное, это даже подсознательное решение, это даже сочетание «Луна-ключ», как раскрыть какую-то тайну. ну То есть то, что было скрыто по тучам, потому что звезды у нас проясняют вот эту ну, ситуацию, и ключ указывает на обстоятельства. И берет нашу девушку под защиту благодаря своей власти, благодаря, смотрите, карта развилки, своему решению по симпатию за опыт. Вот книга, как раз, смотрите, сердце и книга. Это как любимое чтиво, это как любовный роман, это как, знаете, отдать предпочтение за опыт, потому что человек, наша девушка, по всему видно интересное, потому что эти все карты, они лежат в вертикальном ряду над самой картой бланки. Смотрите, здесь лежит карта книга, здесь лежит карта письмо, а это как страница одна из личной истории и карта тучи, тревоги. Период неприятностей завершается, на нем ставится окончательная точка. На продолжительном, длительном периоде э, каких-то трудностей, и наша девушка, смотрите, в Доме Креста все-таки ну, как бы получает статус, да? линия, угу. это достижение. Она э, получает гармонию. И, наконец, это карта чистоты, это карта благородства какого-то. И это карта, как отметить человека наградой да? своего рода. Да. Mm -hmm. Согласны? Согласна. Вот таким образом. Тем более, что здесь идет еще и карта собака. Вот если так разобрать, то симпатичный мужчина, это все-таки эмоции, чувства, принимает эмоциональное решение и запускает некое такое продвижение, благодаря своей дружеской участии, поддержке и помогает девушке вновь обрести работу. Поэтому она и расположилась в тридцать пятом доме. Все это для девушки неожиданно. А тем более, что расклад можно визуально разделить, как бы левая сторона, это у нас в целом прошлое, здесь у нас настоящее, а это будущее. Значит, это произойдет уже ближе Действительно, к июню, к июню месяцу. Согласны? Да. Хорошо. Теперь смотрите, то, что касается еще определить все-таки, кто это человек. И здесь в доме мужчины видите башню. Значит, это официальное лицо. То есть, когда вы приходите к какому-то выводу, то, безусловно, надо обращать внимание... На то, чтобы проверять информацию, полученную вами э, из значений каких-то дуат и триад, сочетаний карт. Так, я думаю, будет верно. Э, в целом я всегда советую как-то фиксировать для себя информацию, потому что э, ее довольно много. Особенно при таком вопросе, и когда люди любят еще задавать следующие вопросы, как у меня там вообще, что будет, какие дела, да, то тут, uh -huh. можно сказать, э, можно рассматривать каждую сферу и каждый дом и давать человеку еще и такую информацию, то есть точечную, так? Uh -huh. Давайте пока оставим эту сторону и перейдем к началу расклада, согласны? Да, давайте. Итак, у нас в первом доме карта метла. Первый дом у нас о чем говорит? И две да. новости, перемены. Да, это вектор энергии. То есть начало периода начнется с активных каких-то действий. Смотрите, а метла и всадник это какое-то состояние даже спортивных соревнований, я бы сказала, так? Начинается угу. период активности, тем более, что карта метла – это карта удвоения, то есть э, двойная карта. Ну и, конечно, она несет конфликт. И прежде всего она говорит о том, что между людьми существует неприязнь. Ну, раз конфликт, то, понятное дело, что-то надо выяснить или прояснить. Ну, теперь давайте смотреть, что это за люди. И я предлагаю посмотреть вот эти как бы четыре карты. Первая, вторая, десятая и одиннадцатая. Я сейчас назвала ну, по нумерации домов. Вот mm -hmm. э, скажите, пожалуйста, вот как вы видите, с кем у девушки намечается какие-то э, выяснения отношений, напряженная ситуация? Ну, с людьми хитрыми, подлыми. Так. Скользкими. Так. Совершенно верно. Совершенно верно. Теперь надо понять, что это за люди. Так? Угу. А, теперь смотрите, вы видите а, две карты Алиса и змея. Угу. Поэтому хочу вам сказать, что змея будет определять конкретного человека в раскладе. Это дама Треф. Uh -huh. А лиса будет показывать стиль поведения этого человека. Поэтому все, что вы сказали, сейчас, все характеристики прекрасно относятся к некой женщине, с которой у нее намечается конфликтная ситуация, и она стоит буквально на пороге. Uh -huh. Скорее всего, эту ситуацию начнет даже сама эта дама Треф, потому что над ней стоит всадник, да. И вот да. это сочетание, я бы сказала, всадник метла и метла в первом доме, еще уточняет информацию таким образом, что можно говорить о том, что эти ситуации повторяются время от времени, опять идет возврат ситуации, какой-то нерешенной, поэтому и конфликт, и это как какая-то игра, спортивные соревнования, и а, инициатором а, вот этих скорее всего является дама трев человек манипулирует наши героини так mm -hmm. при этом леса выпала в доме косы она конечно заставляет задуматься потому что коса как бы делит на две половинки одно целое. Коса всегда разделяет, она всегда отсекает, она всегда наносит порез. Да? Это всегда mm -hmm. рано, это всегда больно, это всегда остро, но ключевое слово ⁇ разделяет ⁇ Давайте посмотрим, где у нас выпала сама коса. Что такое разделено в жизни нашей девушки? И коса как раз выпала в доме Солнца. Она mm -hmm. от косой стоят звезды дерево и дом вот смотрите значит это разделение это две половинки которые имеют непосредственно общее рождение карта звезды это как гороскоп это как будущее это как предрасположенность это кармическая карта это как расчет, это как подсчеты, это обыденность, все, что составляет обычную жизнь человека, ежедневные дела. Это высота, это разница. Вот смотрите, звезды высоко, коса как известно, на Земле. Мы ей работаем. Это как упасть с небес на Землю. То есть мы видим большую разницу высота и низ, да, mm -hmm. то есть разделенные две половинки, и они совершенно разные, они общие имеют корни, общую родословную. Мы видим, что э, карта дерева рядом расположилась с картой луна. Вы говорили mm -hmm. о том, что правильно, это женские энергии, это мать, это уже, я бы сказала, материнский дом, это общее наследство общей традиции, и э, таким образом мы понимаем, что эта женщина, дам отрыв, ей родственница. Согласна или нет? Да, да, да. Теперь смотрите, змея у нас ход коня имеет на карту звезды. Так, две половинки, в которых одна себя как бы позиционирует выше, да, вот mm -hmm. эта дама позиционирует выше, потому что она выходит на карту звезды, выходит на карту птицы, и, и птицы будут говорить, что рядом с гробом вот эти разговоры, Птицы и коса, скандалы, обсуждения, бесконечное подведение итогов, конфликты. Это периодическое, постоянное по звездам состояние отношений семейного характера и это отношение с ее родственницей, у которой общие корни. Но они как разные люди. Понимаете, и тем более рядом стоит у нас карта ребенка. То есть это птицы рядом, ребенок птицы тоже говорит о том, что это родная сестра. Смотрите, ребенок идет по диагонали на змею, и ребенок идет на де дерево. Угу. И у них есть мать. Мать, смотрите, в доме лисы. А э, традиционно, скажем, э, дом и медведь могли бы это сочетание карт рядом с картой дерева означать отца. И э, карта медведя и карта крыс. Отца нет, потеря отца. Мать одна. Видите, дерево, луна и гора. Одна мать. Причем гора Говорит о том, что у женщины довольно преклонный возраст. Вот как все горы: они имеют ну, какие-то многолетние да, истории по созданию, как они там выросли или появились. То есть, когда речь идет о горе, то понятно, что Раньше, в прошлом, в древности, возможно, несколько там тысячелетий произошли какие-то изменения в коре земной и так далее. Все, что с этим непонятно связано. Поэтому могу предположить, что эта женщина уже достойного возраста, зрелого, которая имеет большое влияние Луна и дом на нашу девушку, Нину. Вот. И она, собственно говоря, руководит, она задает курс, видите, дом и корабль, она задает курс взаимоотношениям. То есть благодаря ее влиянию, она как бы разделяет двух родных ее дочерей. И между ними все время существует конфликт. И вот начнется период с того, что будут очередные разбирательства. Всадник и кольцо это попытка очередного примирения, которое ничем не закончится по карте грубо выпавшего в доме девушки, так. Но, mm -hmm. однако, это будет очередной всплеск неприятности, нервозности по карте крыс в доме как бы птиц. Да? То есть негативные мысли, разрушающие, деструктирующие жизнь человека, забирающие ее здоровье, энергию. То есть это постоянно подтачивает жизнь нашей девушки. Я показываю карта крыс, дерево. Ну и, конечно, не дает ей дышать, я бы сказала, карта Луна полной грудью. Не дает ей душевного спокойствия. Вот таким образом. Согласны со мной? Итак, у нас на пороге два известия, две новости, карта все-таки двойная. А вот следующая новость, и тут сам садник расположился у нас в доме Кливера, да? Mm -hmm. Это как раз шанс, который будут давать ей, ну, то, что мы говорили про а, очень важное сообщение, письмо, когда дороги открываются, и а, возможность появляется вновь, обрести достойное место в работе, потому что будут перемены после длительных периодов каких-то трудностей. Вот этот клевер и рядом кольцо, дом 19 как раз башня и дом 20, и дом, ой, прошу прощения, гора, эта карта «Ребенок» будет говорить о том, что трудности уже станут достаточно маленькими, небольшими, и будет возможность заключить официальное какое-то соглашение, союз для того, чтобы ну, восстановиться на работе. Потому что звезды в доме у нас развилки. Это как восстановление, открытие дорог и разрешение ситуации. И смотрите, ключ и солнце – это как Слава, известность для человека, если она сейчас а, находится в состоянии энергии карта гроба, да, то мы mm -hmm. можем понимать, что, конечно, испытывает депрессию. Но в том числе хочу обратить ваше внимание, что не только карта всадник указывает на то, что будет... И это касается порога. Да? Мы говорим, mm -hmm. что очень скоро произойдет, Мы говорим о том, что это очень быстрое действие этого вектора энергии. Но и карта гроба тоже имеет такое значение, как порог. Потому что мы как бы переступаем порог и уже уходим совершенно в другой мир. Завершаем. Карта гроб – это карта завершения естественным образом. И после гроба мы смотрим, а что? Вновь начнется. И карта птицы, безусловно, говорит о движении, о разговорах, о взаимодействии. Согласны? И тут угу. у нас получается постоянное взаимодействие птицы, звезды, луна, что, конечно, растревожит девушку. Она, конечно, будет колебаться и стороны в сторону метаться и чувствовать большую неуверенность в принятии решения. Потому что, я бы сказала, не будет понимания или видения всей ситуации. Так? Вот mm -hmm. целиком. Все-таки ей нужно будет принять решение. Вот таким образом. Согласны? Да. Хорошо. Давайте посмотрим, все-таки в доме корабля, это третья карта медведя, mm -hmm. все-таки эти перемены запускает и поддерживает их какое-то влиятельное лицо, какой-то мощный человек, который окажет защиту, поддержку девушки. Да? И в целом mm -hmm. у нее в пятом доме корабль, у нее намечаются перемены. В том числе, смотрите, само дерево выпало в доме ребенка, обновление жизни новый этап просветления, какое-то восстановление, все это значение карты звезды восстановиться, потому что это карта постоянства, да? вот такой момент. И тут дороги открыты, но это находится карта в доме туч, поэтому это пока слепая зона, это пока для девушки еще не видно, непонятно. Но э, скоро совершенно она почувствует. И обратите внимание, в доме змеи, в доме магии выпала карта сердца. Это сердечная чакра. А на сердечной чакре у нас как раз находится анахата, да, чакра? Это чакра всех экстрасенсов, интересно. И, конечно, меня тут некоторые карты заинтересовали и по поводу ее работы. Мы с вами выяснили, возможно, она преподавателем работала. А вот чем она сейчас занимается? Я вижу, что помимо какой-то тайной переписки с бывшим экс-партнером у нее намечается. Тоже перемены, связанные вот именно с книгой, с обучением, с каким-то переходом. То есть она для себя перешла. Куда она для себя перешла? Давайте посмотрим. Книга и в доме книги тучи. Что это может быть? Книга и тучи. М? Просто да. прочитайте. М? Так, так, так, так. Да, не знаю. Но это тайны прошлого. Это тайны прошлого. Mm. Так можно, а, да? Теперь да. да, смотри, да, да. с какими картами у нас сочетается эта книга? Книга. А, мы видим здесь м, карту да. садник. Дальше книга. Зеркалец с женщиной. И, а, естественно, садник соединяется а, на карте групп. Так. Да. Итак, видя прошлую историю, связанную с профессией, с работой, девушка, оказывается, поменяла направление, потому что, ну, собственно, кроп это и есть и перемены, и трансформация. То есть она трансформировала свое какое-то дело, потому что она находится в доме якоря. Но эта трансформация не была чем-то новым, да? а была, скорее всего, хорошо забытым старым, потому что книга и туча. А mm -hmm. теперь смотрите, какая интересная история развивается у нас здесь. Обратите внимание на эти карты. Все, что связано с картой матери. Рядом стоит карта дерева. Рядом стоит карта звезды, карта ключ, карта солнца. Это очень знаковые карты. Поэтому э, дерево и луна, что и Род дал древний. Угу. Что ей дал? Скажите, звезды, ключ, Солнце. Ну, наверное, вот эзотерические способности. Эзотерические, да. да, тем более, смотрите, здесь у нее карта змея и карта лиса. И леса, находящаяся в доме косы, рядом карта плетки. По ходу коня, смотрите, она выходит на карту медведя, леса медведя. Это как большая мощь, большое чутье, большой нюх, карта лиса рядом с картой клеви. Но ну, эта карта означает и руны, и мантику. И, конечно, карта лиса очень часто представляет гадалок. Или есть магические способности, да? mm -hmm. которые ей были переданы по роду. А вот в роду целый коллектив. Вот в данном случае крысы, смотрите, дерево. Луна – это целый коллектив, то есть змея, вот эти все карты, они говорят о таком, я бы сказала, наследственном переходе нашей девушки, неких способностей магических, и, судя по всему, это сейчас является ее делом, потому что рядом якорь и рядом книга. Книга в доме гроба, так если mm -hmm. мы э, смотрим на наследие, то это как раз э, будет история про это. Она унаследовала вот эти способности. Согласны со мной? Ну mm да. -hmm. И, кстати, это очень часто бывает, Лариса. Вот приходят на консультацию люди, да, сами те, mm -hmm. которые работают на картах. И э, очень часто... Э, ну, то ли глаз замыливается, то ли э, не получается на себя посмотреть, они просят коллег посмотреть и сделать для них расклад. Ну, то есть как-то абстрагироваться самим от своих собственных ситуаций. Поэтому я подозреваю, что эта женщина тоже гадает, сама гадает. И, видимо, и мама гадала, и в роду у нее гадали, да? Ну, и ей хотелось бы узнать, Собственно, поэтому она задает один вопрос. И она не спрашивает отдельно, какие будут перемены в работе, что будет с финансами. То есть она дает такое поле, где мы можем сами уже все это найти и прочитать. Так? А когда а, я еще ей не давала обратную связь, единственное, спросила, можно а мы ваш расклад вначале поработаем, а потом уже совместно с ученицей, как бы придем к мнению, и тогда вам расскажут, и, да, пожалуйста. Это меня тоже натолкнуло на мысль, что, возможно, девушка имеет непосредственное отношение к самому процессу. Вот таким образом. Ну что, продолжаем, да? Итак, У -у -у. два известия, два ключевых вопроса. Какие-то мы нюансы узнали. Обратите внимание, что карта дома... Я сейчас повернула телефон. Видна хорошо карта? Весь расклад mm -hmm. виден? А mm -hmm. карта дома выпала в своем доме. Обратите внимание. Mm -hmm. Значит, у нее в этот период будут происходить в доме какие-то важные события. С одной стороны... А рядом с картой дома есть дерево, что говорит о каком-то постоянном медленном процессе, в котором живет человек ежедневно, он заканчивается, она подводит итог и подводит черту. С другой стороны, от карты дома идет тоже диагональ, смотрите, дом, луна, солнце и собака. То есть какая-то все-таки нестабильность, она завершается четким. Вот смотрите, в доме лессы карта Луны говорит о очень развитой интуиции и о большой работе подсознания. Наступает период счастья, удовлетворения. Карта Солнца в доме сердца. И это благодаря дружеской поддержке и участию. Вот таким образом. А также я вижу, что в жизни намечаются перемены, и в том числе намечается какое-то путешествие, причем далекое. Обратите внимание, корабль, гора, аисты – это куда-то. Прям, возможно, за Бугор, за границу, за горы. Может быть, это даже будет длинная дорога с возвратом назад. Но, скорее всего, это будут виды транспорта, что-то вроде самолета. Смотрите, аисты, тучи, солнце, это как в небе самолета да? Какое-то путешествие, открываются ей дороги, и она получает очень приятные эмоции. Еще напоминаю вам следующее, что, конечно, карты можно читать и без учета домов, так и с учетом домов. Поэтому тут уже интуитивно вы выбираете, если хотите поподробнее узнать вообще какие-то обстоятельства жизни человека и, соответственно, по сферам, как они будут развиваться. Поэтому если говорить точечно о каждом доме... Придут новости, да еще и не одна, и придется, конечно, разбираться с этими новостями, но шанс выйти, что называется, победителем садник в доме Клевера у вас будет. Большие перемены будут связаны с поддержкой какого-то влиятельного человека, который, надо сказать, внезапно, неожиданно появится у вас, возможно, даже в доме. Обратите внимание, садник, медведь и дом. И дальше. Вероятно, ваши перемены в жизни будут связаны с поездкой. Открываются у вас дороги, идет какое-то развитие, связанное с приятными эмоциями, получением опыта. И я бы сказала определение нового местонахождения, потому что как-то якорь выпала в доме букета. Все, что касается манипуляции, предательства, лжи, обмана, коварства, все в том же доме косы. Лиса говорит о том, что вы сможете категорично подвести под этой темой итог. И а, благодаря благоразумию змея в одиннадцатом доме, так, и, а, активности, какой-то суетливости в доме а, птиц, выпали крысы, у вас получится восстановить свою жизненную энергию, намечается новый этап. И благодаря вашему чутью вы буквально преодолеваете проблемы, Заручайтесь поддержкой, защитой и переживаете очень важный момент, связанный с появлением вашего бывшего экс -партнера. И вы, скорее всего, получите от него в начале сообщение. Ну и уже от вашего, конечно, выбора будет зависеть дальнейшее, что будет происходить с вашими взаимоотношениями. То есть будет зависеть от вашего решения. Причем обратите внимание, мужчина идет не свободный. То есть он в треугольнике сейчас находится. Он тайное будет писать. Дальше, что мы говорим? Что для семьи. Для перемен. Это, знаете, как будет как приглашение издалека. Официальные бумаги в доме Вот Это как таможню пересечь, это как, знаете, физу может быть, разрешение. Ну, какой-то важный очень документ. Официальные бумаги. Будет э, э, приятная дружеская поддержка, скорее всего, какой-то женщины. Мы видим, что в доме собаки выпала карта букет. Яркая, привлекательная. Интересно, хорошо пахнущая, вкусно пахнущая, да? цветущая женщина. Вот таким образом. Дальше. Смотрим. В доме башни появляется шанс восстановиться на работе и заручиться поддержкой окружения. Вы видите кольцо в доме сада. Все, что связано с трудностями, уже нивелируется ребенком. И все, что связано с выбором, с сомнением. Уже преодолевает человек этот момент, и дороги открываются, разрешаются. Уже смотрите сочетание ключ и Солнце. Это как ключ жизни в руках у женщины будет запустить какие-то очень важные, приятные отношения, связанные и с партнерством, и с сотрудничеством. Ну и с любовью здесь будут очень радостные моменты. Ну и, конечно же, все это будет иметь корни из прошлого, ну и, всё, и в этом можно будет поставить точку. Тут можно было бы предположить, что это как прохождение урока повторение ситуации и возможность окончательно разобраться в себе. Потому что по поводу экспартнера мы говорили, что девушка до сих пор как бы привязана да, вот на крючке, на таком находится. Дальше в доме мужчины башня. Но я могу предположить, что будет еще человек достойный, определенный, работающий. И обратите внимание, это сочетание всадник и медведь. Говорит о том, что у девушки будет еще мужчина в ее жизни, новый, который буквально ворвется в ее дом. И вот про эту карту гроба я хотела вам сказать: помимо всех значений, которые мы сегодня с вами озвучили, это в том числе будет означать, что девушка стоит на пороге новой любви, то есть новых отношений. Вот значение этой карты. Спрашивайте, Лариса. Нет, слушаю. начинать жить с чистого листа. Да, да, верно, согласна. Но э, идеально с чистого листа было бы другое сочетание, Ленорман. Э, надо было бы, чтобы карта, э, письмо легла рядом. Но хотя тут есть новое новая полоса, вот так можно сказать, ребенок и коса, новая полоса, потому что коса подводит черту итог, да? сбор урожая, то есть вот такой какой-то новая полоса в жизни. Тем более, что про временной отрезок можно прочитать сочетание это змея и от нее идущие по ходу коня карта уже звезды, то есть змея и звезды это полоса, какой-то отрезок времени вот в начале, да, будет происходить. Вот. И главной темой будет, конечно, смотрите, дерево, это луна, это гора. Да, тяжесть есть на душе у девушки, но она разрешает этот вопрос. И в жизни наступают счастливые события. И она уже ошибаясь, потому что ключ в доме крыс, найдет возможность решить своей жизни начать новый счастливый период, новую полосу. Вот в этом отношении я могу с вами согласиться. Да. Далее, что мы хотели сказать. В Доме Лили достижения, переговоры, контакты, общение. Далее, в Доме Солнца, это, конечно, наступление счастливой полосы. В Доме Луны сад. Это может быть, знаете, даже и женское общество в основном работающих людей. И благодаря этим людям наша девушка сегодня получает ресурсы, потому что рыба это финансы. Это глубина, это все, что связано с сытостью, с прокормом, с насыщением. Вот сейчас как раз я и убеждаюсь еще в том, что наша девушка имеет отношение к магии и, скорее всего, она практикует, потому что э, сад ⁇ это коллектив, которым нам помогает, видите, раскрывать тайны. Через работу подсознания. Вот так я бы сказала. Четкая такая девушка у нас получается. А, ну и в доме ключа разрешает вопросы. Девушка глубоко, как бы вглядываясь в глубину вопроса, разбираясь в самой сути, решает вопрос финансово что касается финансов, в доме Рыб мы видим помощь и поддержку, дружеское участие, в том числе и семейное. Вот еще об этом хотела с вами поговорить. Девушка определяется, она получает для себя надежду, потому что якорь это еще надежда, устойчивость какую-то базу, и в целом период для нее закончится очень результативно, потому что она обретает законный статус, закономерный статус. А Все-таки Лилия в доме Креста, положенный статус, как надо статус. Теперь смотрите, то, что касается семьи, дружеская поддержка, ну что вот у нее с семьей? Если это у нас сестра родная, как мы с вами определили, то по карте ребенка мы можем посмотреть, есть ли у нее дети. Ларис, попробуйте. Так. Я пока водички попью. Угу. Вот так. Ну, в всего, да. Ну, немного расширьте, раскройте информацию, с чего вы так решили. Ну, вдоль ребенка стоит дерево. Так, верно. Оно диагоналит с ребенком. Согласна. И рядом с птицей. Угу. Спиногрызе, да? Если чё-то... может, двое будет детей. Правильно, я с вами согласна. Во-первых, тут двойная карта птицы. Это тоже говорит о паре двое детей, да? И если mm. вот по ходу коня, попробуйте определить пол детей. Так. Так, так, так. Ну, если вверх от, от ребенка подниматься будет э, всадник, да. и, скорее всего, два мальчика. Вот не спешите, правильно по ходу коня мальчик, потому что ребенок выходит на карту всадника, а всадник говорит о детях, которые ну, уже подросли, взрослые, да, достаточно самостоятельные. Так. Mm. Uh -huh. А еще ход коня. Это же не well, единственный. Если смотреть ход конем от, от ребенка до луны, то тогда может быть девочка. Uh -huh. Ну согласна, а может быть и проще, смотрите, от ребенка диагонально ту же даму треф. и на змею, и рядом змея и ребенок, молодая женщина, молодая женщина треф видите, мудрая, да? А как одно значение, как бы карта змея и также карта ребенок по диагонали идет на дерево. Смотрите, и под картой ребенок у нас птицы. А вот теперь давайте немного охарактеризуем. Если это мальчик, то какой он? Вот эти две карты будут его описывать: метла, всадник и медведь. Он может быть энергичный, спортивный, да. мощный такой, властный. Такой? Жесткий, да? Жесткий, да. Угу. Хорошо, согласна. Согра... Согласна. Такой активный у него период жизни идет. И, наверное, вот если рассматривать эту девушку, то, может быть, она с ним спорит все время о чем-то, да? Угу. А теперь смотрите, если это девочка, вот молодая женщина по карте змея. Какая она? Лиса, змея крысы. Она может быть э, умной, хитрой, изворотливой. Да, ну согласна. умная, проницательной, хитрая. я бы сказала. Хитрая. И э, по крысы дотошная, знаете, как тянет все в свою норку, потому что рядом с крысами стоит карта дома. Угу. И от змеи ход коня идет на дом. Поэтому я могла бы предположить, что, скорее всего, девушка, молодая дочь, живет а, с нашей клиенткой в доме. А вот то, что касается мальчика, то, скорее всего, он уехал из дома. Видите, даже по всаднику видна эта дорога, да? Это как короткая дорога. Он домой приезжает вот как время от времени, изредка. Но эта карта может показать, что у человека есть машина. Потому что э, карта петла говорит действительно о том, что спортивный, но очень требовательный, да, сплошное mm -hmm. наказание, а мать воспитывает все время ребенка, так. Потому что, опять-таки, не хватает отцовской заботы. И мы видели, что девушка у нас сейчас не в паре, не в официальном браке. У нас кольцо выпало в доме Сада. Она, по сути, свободна для отношений. Кольцо и гроб. Она завершила отношения. У нее сейчас нет. Кольцо выходит ход коня на косу. То есть подведенный ток черта. Прервался какой-то союз, договоренность. Понятно, да? Ага. И тут я вижу еще интересный момент. Кем вы думаете, могут работать ее дети, если они взрослые? Тут есть карты, которые указывают на их занятия, которым они сейчас увлечены и занимаются. Так. И уже смотрим карту «Змея и всадник». «Змея и всадник» это может быть и... Ну, то есть всадник – это мальчик, а змея – это девочка. Вот, и смотрите, да. карты, которые их окружают. Интуицию включаем, смотрим, доверяем. Но мальчик может быть, служит в органах. Может, да. А девочка? Ну, Но она может быть и гадалкой, она может быть и медиком. Может быть, медикам, да, согласна. Но смотрите, сейчас подскажу еще из, из ну, в общем одно значение по карте метла. Это еще журналистика, потому что это, знаете, как перо, перо пишущее. А также карта коса вот по диагонали от змеи метла. Коса – это скандальные какие-то, да? mm -hmm. а, ситуации. А, лиса рядом – это вынюхивание, разнюхивание, да? новостей, а, связанное с чем? Крысы, ущербы, убытки, недочеты, проблемы, да? Что-то mm -hmm. с этим связано. С машиной вознес, с машиной суетой. Все это касается жизни. Так в целом. А дальше мы смотрим. Ребенок новое, новое. И вот газета это что-то статичное, постоянное, просчитанное, ежедневное. И, конечно, карта птицы. Много общения. В общем, это похоже на деятельность, связанную с расследованиями. Знаете, как? Новости, расследования, сплетни, интриги, скандалы, то есть с журналистикой. Вот меня так кажется. А по поводу мальчика могу сказать, что это может еще иметь отношение к профессии курьера. Uh -huh. а, но и еще крысы. Это одно из значений плодовитость. Рядом метла. А, смотрите, от крыс идет ход коня на ключ. А ключ как раз стоит в доме крыс. Это как ремонт, знаете, испорченного. Может быть, э, ну, что-то связано с ремонтом, может быть, что-то связано с профессией э, курьера. Но если курьер, то тогда не ремонт. Но я больше склоняюсь. Я вижу ключ в доме крыс и вижу, что крысы как раз вот непосредственно рядом по диагонали вниз от садника. Mm -hmm. да? А с одной стороны леса. Садник леса, это что у нас? Э, ну, какая-то скорая охота, да, допустим, mm -hmm. как спортивное состязание. А также, смотрите, карта садника, что-то связано с легким транспортом, передвижением, средством передвижения, поломки, чинит что-то. Скорее всего, работает ну, в какой-то мастерскую. я бы так сказала. Mm -hmm. Потому что то, что касается а, профессии, а, связанное а, с людьми в погонах, я бы так не сказала, потому что рядом медведь, а медведь ближе к дому, понимаете? И рядом с медведем есть крысы. Но если предположить, что это руководитель, что это начальник, босс, шеф, то он, получается, домашний, да? То это, скорее всего, какое-то частное предпринимательство. Леса тоже говорит за частное предпринимательство. И здесь вот эти две карты, медведь и дом, леса. и тут же под медведем крысы, и ниже мы видим птицы. И э, сами по себе крысы, в доме крыс э, ключ. Это ремонт, это починка, это разрешение вопросов, это все что связано с механикой, провернуть, прокрутить, отремонтировать. Вот поэтому я думаю, что, смотрите, и рядом частное предпринимательство, и корабль. Это что-то вот связано э, с какими-то машинами, возможно... Ну, с разными средствами передвижения, он что-то чинит легкое такое, легкое для путешествий, для дороги. Mm -hmm. Вот так бы я предположила. Теперь давайте посмотрим, а что у нее по финансам сейчас? Так, по финансам. Смотрим, где у нас выпала карта рыбы. В, в, этом, в доме крюча. Так. Что можете думаю, сказать? Хорошо, У нее, наверное, по всей видимости решился вопрос с финансами. Да, он решится, но она его решает сама, верно, да? То есть угу. она сейчас лично этим занимается все-таки, и это тоже э, дает утверждение, предполагать, что мы с вами правильно разобрали расклад. Так как человек потерял работу, но нашел себе дело. И карта Яковлева, помните, я вам говорила, она часто говорит за дело, которое в руках у человека. Mm -hmm. То есть это то, что человек может для себя осуществлять. И получается, она решает вопросы денежные с помощью общества, социума. Да? А теперь смотрите, рядом с садом стоит коса. Наверное, сейчас она терпит какие-то убытки, потому что как бы общество разделилось, да, несет потери, много работает, так. А теперь смотрите, совершает ошибки, потому что ключ в доме у крыс, угу. а вот это на сегодняшний момент. Ну а дальше мы уже смотрим по ходу коня. От карты рыбы мы выходим на карту Луна, вот она находится в доме лесы. Конечно, тут активно работает у нее интуиция, подсознание, все, что связано с душев с душой, работа души, короче говоря, mm -hmm. постребует ресурсы, и рыбы выходят ход коня на мужчину. Помимо того, что они показывают на какого-то потенциального партнера еще, сама по себе карта мужчина, она может говорить о том, что она сама активно этот процесс запускает. И вот карта гора между этими картами говорит, что у нее сейчас есть, могут быть проблемы. Сейчас она как-то теряется за счет своих ошибок, каких-то неверных действий в финансах именно. Но будет налаживаться этот вопрос, будет помощь и поддержка ей. Поэтому тут ход коня. Смотрите, рыба идет на карту тучи. И тучи находятся в доме книги, в доме тайн, секретов, все, что придется еще открыть и прочитать, то есть как бы ловит рыбку в мутной воде и карта крест ставит, конечно, рядом такое значение, как ну, вот сегодня она переживает неудовольствие, временные какие-то проблемы с финансами, но рядом с картой рыбы тут есть карта солнце, карта аисты. Смотрите, рыбы и также зеркалят с картой развилки. Напоминаю, как мы смотрим корреспонденции и зеркала. Если нам нужно провести зеркало от любой карты, скажем, это карта рыбы, мы должны помнить, что четвертый ряд зеркалит с первым, а второй с третьим. Таким образом, рыба у нас зеркалят с развилкой, так, и mm -hmm. еще mm -hmm. зеркалит с Гора с солнцем. Это успех, в принципе. Да, это вершина собственного счастья, согласна. И еще они зеркали от картой дома и с картой коса. Вот так, да? То есть у нас получается некий такой прямоугольник. Получается, девушка у нас работает активно дома, трудоголик, дом, коса. И сама себе открывает дороги да она прям идет потянись тому пути и она идет к собственному успеху к вершине собственного счастья гора и солнце или олимп богов так так вот читается совершенно верно совершенно верно одновременно коса и рыбы потери финансов ну и можно сказать что далее у нее налаживается этот вопрос в сторону улучшения, я бы все-таки сказала. Благодаря работает, видите, еще другой ход коня на звезды. Да? Благодаря да. множественности, благодаря удаленности. То есть она этим занимается удаленно. Карта звезды указывает на расстояние. Ну и, конечно, звезды рядом с крысами, да? Тоже не все надежды у нее осуществляются, у нее большие переживания по этому поводу. Но все-таки обновление в жизни у нее идет, и она разрешает этот вопрос. Я показываю диагонали от дерева на ребенка и от дерева на карту ключ. Согласны со мной? Да. Мы вроде бы не пропустили ни один ход коня. Ну вот это то, что касается финансов. Это то, что касается партнерства и личных отношений. И особенно, когда мы смотрим личные отношения, то мы, конечно, заглядываем в 24-25 дом, тут налицу прям улучшение. Но об этом девушка еще не знает. Мы видим, что в доме книги это, конечно, тайна. И она закрыта сейчас тучами. Пройдет небольшой короткий промежуток времени, и все станет на свои места. Здесь у нас карта «Крест» в доме письма. Письмо, официальное сообщение, уведомление, важные документы, важные новости, которые по-настоящему могут повлиять на жизнь нашей девушки. Вот таким образом. Смотрите, с одной стороны, это потеря шанса. Нет шансов. Смотрите, клевер и «Крест». Эта информация касается работы. Нет шансов у девушки, нет сейчас шансов остановиться на работе. Но далее мы помним, что у нас как бы соединяются карты зеркально, поэтому мы можем предположить, что будет новая возможность, новый ресурс. Об этом говорит карта букета и лисы. Ну и по лисе, конечно, нужно проявить чекио, и сам может определять, например, время такое, как август. Но если у нас расклад делается э, как бы до конца мая, на начало июня, то, скорее всего, леса, конечно, может показать 14-17 дней. Вот таким образом. Да? Ну да. Если есть вопросы, Ларис, задавайте, пожалуйста. Э, что непонятно, что увидели дополнительно. Говорите, пожалуйста. Когда я услышу, э, как бы. Обратную связь я, конечно, вам обязательно скажу. Вообще, по парисет, я хочу сказать, надо относиться к этой карте в раскладе, особенно в сочетании с другими картами. Более проще, потому что она не сильно сложная карта в прочтении. Она не несет в себе каких-то глубоких, скрытых там смыслов. Это карта сканирования, это карта просчета, это карта чутья, это карта дополнительных резервов, активности. Конечно, она призывает к осторожности, потому что нужно составить план рядом со змеей, стратегию выработать и, конечно, уловить шанс, при этом проявить мудрость, так? избежать mm -hmm. каких-то ненужных потерь, бессмысленной потери энергии в этих склоках, конфликтах, скандалов. Здесь карта крысы идет на карту метла. Все это, конечно, я бы сказала, будет довольно кратковременно, краткосрочно, но это прежде всего труд, это прежде всего труд в поте лица, изнурительный, изматывающий. Это, конечно, хитрая, лукавая, и я бы так сказала, что то, что касается финансов в том числе, то можно говорить о том, что наша девушка активно делится финансами своими, со своими родственниками. И здесь, наверное, завязка идет все-таки на финансов, потому что веса будет показывать о неожиданных утечках каких-то этих финансов так как это карта дела, карта работы, самостоятельной, самой на себя, еще и в доме косы, такое будет, конечно, давать значение. Ну, будет говорить об интригах, поэтому, скорее всего, поэтому мы обратили больше внимания на змею. Ну, а то, что касается, конечно, состояние душевного, вот тут девушка ищет, конечно, ресурсы, резервы, и тут у нее очень прекрасно работает интуиция, и с этим все в порядке. Ну, а то, что касается еще и... Я не знаю, физиологии, то можно предположить, что у девушки, помните, вы говорили о медицинских каких-то вопросах, есть проблемы mm -hmm. со здоровьем. И вот этой карты сочетания змея, крысы и дерева. Можно говорить, что могут быть проблемы, связанные с почками. Вот крысы на это могут показывать. И леса может на это показывать. Ну, я бы сказала, тут уши могут быть по полисе еще обеспокоить девушку. Ну, то есть проблемы есть, конечно, безусловно, но они в основном связаны еще и с нервами, потому что много стрессовых таких ситуаций по крысам, очень много, я бы сказала, э, зависти э, со стороны родной сестры, которая безусловно огорчает девушку, потому что это как осадок, опустошает, да. Uh -huh. Это еще карта долгов. Вот видите, какой-то долг перед родней, перед родственниками. Ну, это, я думаю, вот одна такая семья, где есть мама и две дочери. Вот, вот это такая вот ситуация затянувшаяся. Вот эти можно дать сведения попутно. Но я бы сказала так, что я всегда рекомендую отвечать человеку на вопрос, который он задал. Если уже в момент консультации появляется дополнительный вопрос, тогда стоит давать дополнительную информацию. Конечно, не выспрашивая ее. Еще раз можно, конечно поработать над этим раскладом, подготовиться, что я, собственно, сделаю. Но для меня это уже как бы понятно, вся история. Это я вот буквально сегодня девушка написала: и я вот так быстренько скооперировала, как бы два в одном удовольствие, чтобы и поделиться с другими, и с вами позаниматься, и девушке ответить. Даже три в одном так придумаю. Изобретательная какая. Я. Ну вот, в общем, такие дела. Но в целом, конечно, информацию нужно подавать на мой взгляд, я думаю, достаточно тактично, потому что у человека может возникнуть какое-то свое видение, оно, безусловно, есть. Ну, в общем, чтобы не приступать какие-то моменты, связанные с тактом. Вот таким образом. Задавайте вопросы по раскладу, Лариса, если они есть. Да нет, вроде пока все раздевали. Все понятно. Тогда я вас благодарю за этот урок. Я сейчас отключу нашу запись, и мы с вами уже после того, как выключится запись, еще говорим наши важные вопросы уже личного характера. Mm -hmm. Хорошо, прощаемся со зрителями, все, кто нас смотрел. Сейчас я останавливаю за...